Она побила собственную мать. Какая жестокая женщина. Вы подвели своих родителей, благодетелей и своих друзей. На тебя это тоже не влияет? О, э, да. Эй, ты так изменился. Ты же Брук. Разве ты не капитан Йорки? Да, как ты и думал, я капитан Йорки. Мои любимые пираты румба Лабон! Лабон! ты нравишься ему больше всех Брук. просто лабуны любит музыку Да пошел ты да уж это действительно жестоко мои друзья мертвы И я больше никогда их не увижу Мне грустно. И мне больно. И это разбивает мне сердце. Умри! Пронзительная песня. Хлинка в юге! Ну серьезно, если хочешь мне что-то показать, покажи мне свои трусики, а не иллюзию. Все 50 лет в тумане. Я хотел, чтобы смерть моей команды оказалась новой. Парни! Мы так похожи в этом? Каждое испытание мы преодолели! Я... я... я так счастлив, что жив! Я правда счастлив, что жив. Конечно, так и есть. Потому что настал сегодняшний день. Ради моих друзей я не могу оставаться в депрессии. Мой дух не сокрушен. Потому что я скелет.